Не знаю, о чем писать в социальных сетях. Знаю, что нужно поддерживать постоянную активность на своих страницах, но не найду для этого вдохновения. Периодически вхожу в стопор от того, что не знаю, о чем написать сегодняшний пост. Идеи для размещения контента у меня занимают больше времени, чем сам контент-план. На связи Ольга Ашпина. Если вам знакомы такие вопросы при ведении социальных сетей, то я, интернет-маркетолог и продюсер, готова буду сегодня вам помочь в своем ролике составить контент-план. Если вы коуч, психолог и консультант, это будет особенно для вас актуально. Для тех, кто досмотрит сегодняшнее видео до конца, у меня будет замечательный, очень удобный, прикладной, практический подарок. Итак, как же все-таки составлять контент-план для коуча, психолога и консультанта? Любой маркетолог скажет вам, что ваш контент-план должен прежде всего опираться на потребности клиентов. Поэтому в зависимости от того, с какой категорией целевого сегмента вы работаете, кто является вашей целевой аудиторией, именно под этого клиента мы должны размещать контент-план. Казалось бы, избитые истины уже всеми пройденные, мы все это понимаем, но проводя десятки консультаций по аудиту социальных сетей, ваших страничек непосредственно, десятками я провожу их в неделю, я вижу, что мы совершаем одни и те же ошибки, когда наш контент-план мы затачиваем под свои собственные интересы или думаем, что это полезно для наших клиентов, или стараемся показаться перед своими коллегами максимально экспертными, интересными и профессиональными. Есть тоже такое Такая болячка у многих психологов и коучей. А, прежде всего я хочу сказать о том, что когда вы продумываете контент-стратегию, а, вы должны понимать, что клиенты, которые окружают вас, это подписчики, те, кто за вами следят, смотрят ваши возможные эфиры, читают посты, они делятся на две категории. Это клиенты осознанные, это клиенты, которые понимают значимость ваших услуг, они понимают, что в принципе готовы обратиться к вам, может быть уже были вашими клиентами, кому-то вас рекомендуют, то есть они, они наблюдают за вами и в целом являются такой очень хорошей потенциальной клиентской средой. Есть те клиенты, которых вы какими-то постами или эфирами привлекли как специалист, но они пока еще являются холодными, то есть неосознанными, они не принимают какую-то проблему у себя внутри, возможно, они ее еще не самодиагностировали, но вот что-то их привлекло на вашу страничку, и они остались и в вашем пространстве тоже находятся. То есть клиенты есть неосознанный и осознанный. Так вот, большая часть вашего контента, если вы в процентном статусе, в соотношении будете ее рассматривать, она все-таки должна направляться на клиентов неосознанных. Почему? Потому что те, которые осознанные, они и так близки к тому, чтобы принять ваше предложение. Но мы всегда должны с вами ориентироваться на тех, кто пока еще вот, ну, подальше, чем от нас находится. Да? То есть у, у него маршрут до принятия решения длиннее, чем у человека теплого. Вот так вот вам скажу. Соответственно, есть определенные формы контента, которые предназначены как для теплых, так и для холодных потенциальных клиентов, для осознанных и неосознанных. Есть еще определенная категория клиентов, на которые вы тоже должны обращать внимание. Клиенты вашей целевой аудитории, вот именно вашего сегмента консультирования, они делятся на ищущих и избегающих. И здесь даже если вы работаете с, конкретно с одной проблемой, например, ну, проблема финансов. Да? Многие коучи, они э, хорошо справляются именно с финансовыми блоками у клиентов, там, ограничивающими убеждениями и, и так далее. Так вот, даже в этой тематике ваши клиенты, они делятся на избегающих. Соответственно, мы генерим для них контент какой, что э, приходите ко мне, на, например, там, в личный коучинг, и я помогу вам избавиться там, от кредитов, от постоянной какой-то долговой зависимости там, или, например, от недостатка средств. А есть клиенты в этой же, в этой же категории вашей услуги, которые ищущие, и они будут реагировать на ваш контент, когда вы будете писать или, или обращаться к ним, что приходите ко мне на личный коучинг по проработке финансовой темы, и мы с вами Каких результатов достигнем? Увеличим доход там, да, в два раза, пробьем финансовый потолок, научимся инвестировать безболезненно для вашего качества жизни и так далее. То есть в одной и той же вашей теме консультирования клиенты разные и нужно всегда вот этот баланс удерживать и для одних писать, и для других писать. Но в зависимости от того, конечно, с кем вы хотите или не хотите работать. Может быть, ваш контент-план, наоборот, будет являться неким фильтром для ненужных вам клиентов. Следующее, на что я бы хотела обратить внимание, что контент-план – это не только посты. На самом деле, контент-план содержит огромное количество форм взаимодействия с вашими клиентами. Но самые очевидные – это посты, это... Инициация или активация конкурсов, опросов, размещение клиентских случаев, отзывов и прочее, прочее Есть уже более продвинутые эксперты, которые активно используют такую форму контента, как размещение видео, готовых видеороликов Вот сегодня вы смотрите готовый видеоролик Есть такие как формы контента, как эфиры, вебинары, марафоны то есть, есть различные системы вовлечения, соответственно, инструменты, которые вы будете использовать для, для активации этого контент-плана, они тоже различаются. Итак, для тех, кто хочет, чтобы я посмотрела, что сейчас происходит с вашим контент-планом, каким образом его можно улучшить стратегически и тактически, что сейчас уже буквально в течение нескольких дней вы можете изменить в своей контент-стратегии, для, для вас я предлагаю абсолютно бесплатную свою 20-минутную консультацию, экспресс-диагностику, где дам обратную связь на ситуацию с вашим контент-планом и дам несколько рекомендаций, очень действенных, потому как улучшить эту ситуацию и для тех кто придет ко мне на консультацию каждый я кстати говоря каждому такому эксперту даю еще 16 типов контент-плана который специально уже распределен на осознанных и неосознанных клиентов чтобы вы могли как шпаргалкой пользоваться этим материалом если вам интересно получить такой такую шпаргалку, ставьте лайк этому видео, пишите плюс или пишите какой-то комментарий, хочу шпаргалку, я постараюсь каждому из вас эту информацию выслать, ну и в том числе записывайтесь ко мне на консультацию, где мы уже конкретно посмотрим состояние ваших страничек в социальных сетях и соответственно сможем улучшить эту ситуацию прямо в ближайшие несколько дней. Итак, с вами была Ольга Ашпина, если сегодняшнее видео было для вас ценным, полезным, Поставьте ему лайк, подписывайтесь на наш канал в YouTube, добавляйтесь в нашу группу студии эксперт, следите за контентом, следите за следующими нашими анонсами и видеорепортажами. С вами была Ольга Ашкина. Удачных вам дней в каждый день недели. Обнимаю, пока.